Всем привет! Сегодня небольшое видео по довольно таки загадочному процессу установки э, вот такого вот такой вот накладки хромированной либо черной на э, заднюю стоковую либо диодную фару с интегрированными поворотниками. За основу мы вот берем э, сейчас темную тонированную э, с интегрированными поворотниками американскую. Такая есть в продаже, ссылочка сейчас появится. Есть э, такие темные и такие светлые. Значит, э, и есть к ним ну, точнее, к ним или даже к стоку, вот такие вот накладки. Мне после приобретения каждый второй звонит и говорит, что я не могу ведь, поставить. О, сейчас покажу, как все это дело правильно делается. Во-первых, не пытайтесь накладку прилепить на установленную фару на крыле, потому что это просто невозможно. Здесь с нижней части накладки есть вот, такая вот такой вот фиксатор. Его под крыло без повреждения крыла или фары, вот когда фара установлена, запихнуть невозможно, поэтому фару нужно обязательно снять, вот. и далее с внутренней стороны эта вещь крепится на двойной скотч, который уже предустановлен заводом, очень хороший термоядерный, вот. нужно обезжирить, если у вас не новая фара, у нас новая, но я все равно обезжирю, обезжириваем верхнюю часть, куда она будет приклеиваться, дальше, когда она у вас снята, когда у нас снята, берем сам Саму накладку с нижней стороны делаем так, чтобы она зафиксировалась под вот это вот как это сказать выступ, да, вот таким вот образом. Вот здесь зафиксировали. И потом, когда у нас будет удален скотч, вот очень плотно вот так вот держим центр пальцем держим центр и накладываем. То есть чтобы у нас здесь был натяг, вот отсюда, чтобы она была прям защелка. И когда мы ее накладываем когда она плотно, чтобы она вниз не переехала, то есть накладываем в натяг. Держим с нижней стороны, чтобы защелка была очень плотно, и потом приклеиваем сверху. Так, чтобы она именно по центру отцентровалась и прям в натяг была. И э, это обеспечит э, вам установку ее относительно центра очень правильно. Дальше э, будем смотреть, почему это нужно сделать именно так, чтобы она по центру была. Потому что внутри, когда она будет стоять в крыле, если вы поставите не по центру или не здесь, она у вас будет съезжать, то она будет касаться, например, вот здесь вот мест, или где-то здесь, или вот здесь, вот это тоже нехорошо. То есть будет разбиваться у вас здесь пластик, ну, по крайней мере, откалываться э, лак. Значит, смотрим дальше. Я установил, здесь у меня все натяг, ничего не болтается. Если поставка свежая, то скотч этот уже вы не оторвете Если неправильно приклеили, то есть его оторвать там ну, нереально Можно будет, если отверткой будете подлезать, повредите фару или что-то Поэтому лучше это делать один раз и уже навсегда Если поставка не свежая, вы можете посмотреть, не отклеивая со скотч предохранительную эту бумажку Посмотреть, если он к самой фаре, точнее накладки, к самой фаре, накладки фары он прилеплен очень плотно и не отстает. Значит, поставка свежая, и скотч не нужно заменять, нужно оставлять. Вот. Либо, если она уже отходит, такое бывает, то лучше воспользоваться термоядерным э, скотчем, о котором я говорю в разных роликах, который в скобяных изделиях, там, где почтовые ящики продаются, там, в хозяйственных магазинах. Так вот, значит, я все поставил, теперь устанавливаем фару. еще маленький но очень полезный нюанс, посмотрите как классно стала фара задняя. обычно вот здесь вот если неправильно ставим, то они здесь касаются пластика вот эти вот части и при езде начинают дребезжать а здесь есть боковые вот именно подняты так вот прям боковые видно как-то саму фару она не прикрывается сбоку, вот для того чтобы она встала вот как сейчас как у меня вот в идеале ровно ничего не касаясь и закрывая полностью все есть небольшая хитрость обратите внимание что мы делаем для этого с обратной стороны ну, во первых пользуюсь тем что мы очень правильно наклеиваем по центру э, саму э, накладку на фару а с обратной стороны делаем небольшую хитрость Показываю. до того как мы прикручиваем фару нам э, понадобятся две толстых шайбы если это обычные то скорее всего будут четыре а так вот у меня две толстых я их Ставлю вот сюда, для того, чтобы а, Фара, верхняя часть Немножко утопилась вниз То есть не была так, настолько выпуклой Как вот если ее поставить по умолчанию Причем здесь еще резинки, они будут гулять Вот, для того, чтобы так сказать Сделать более жесткими эти крепления И чуть-чуть вниз утопить Вот я прокладываю только вот на эти вещи а, Две толстые шайбы Здесь я ничего не трогаю Да, кстати, я еще а, Здесь, но ну, это мое личное Вот под этот носик под этот носик, я еще маленький-маленький двойной скотч кусочек прям э, прилепляю, так, чтобы он э, на всякий случай, если э, где-то как-то будет гулять, чтобы не дребезжало, а то потом не найдете дребезжащий звук, где, откуда, будет, э, оказывается, что это вот носик дребезжал, ну, при какой-нибудь езде и так далее. Я страхуюсь, просто заранее это делаю. Вот, он и прокладочка, и дополнительное крепление. Так вот, видели, что я сделал? Теперь сверху просто закручиваем, и так закручиваем не сильно, вот. И еще вот под этот хвостик, под этот хвостик я тоже рекомендую сделать прокладочку. Какую-нибудь резиновую и так далее приклеить. Так, чтобы она тоже э, здесь не прибежала. Это касается любой пары стоковой и кастовой. Вот. И тогда у нас получается все красиво. И четко со всех сторон. Никаких зазоров, ничего добежать не будет. Еще обратите внимание, какая у меня. Окантовочка здесь на заднем крыле. Вот это одно из мест, куда можно разместить еще окантовку. Пока здесь крыло снято, я покажу. Здесь вырезается кусок окантовки, часть часть. Э, так что потому что вот здесь вот борода укрыла. Поэтому вот эту вот часть приходится срезать. Но зато устанавливается она очень симпатично. Ну и подчеркиваю заднее крыло. Если у вас будет черное крыло, э, ваше крыло черное, то вообще будет. Супер. окантовочка тоже есть ссылочка сейчас появилась на видео ее можно у меня приобрести а также посмотреть видео по ее установке так ну что ставим посмотрим как у нас получилось уже на мотоцикле вот ну, что у нас в итоге получилось когда ее максимум вот по максимуму просто ставишь идеально чтобы здесь у нас все точно ушло под пластик пластика не касается но со всех сторон все ровно, обратите внимание, ничего не выходит, зазоров нет, ну то есть допустимые зазоры, которые должны быть, то есть чтобы пластик друг от друга не терся, минимальные, и я проверяю, что всегда стучу, всегда стучу, нигде ничего не дребезжит. В общем все, меня зовут Павел, мдротреллайф.ру, всем пока.